Ой, беда с этими патриархалами, все пыжатся-пыжатся, мечтают о патриархате, а никому он нафиг не нужен. В паблике движения за патриархат» был опубликован следующий опрос для женщин. Правда, женщины на него не сильно-то явились, но вот после этого ролика, возможно, перейдут по ссылке в описании и все-таки проголосуют, мы все-таки узнаем мнение женщин. Итак, опрос для женщин. Согласились бы вы на такой договор о браке, где будут учтены женские интересы? Да, прикольно. Патриархи у нас заботятся о женщинах. Да. Например, по типу как в Саудовской Аравии. За то, что женщина рожает детей мужу, то есть именно муж имеет... По этому договору о браке, приоритетное право на детей, за то, что женщина вот ему отдает свои все репродуктивные права с потрохами, она получает, внимание, защиту и уважительное к себе отношение с правом развода за неправомерное применение силы и угнетения. Второе, получает она в этом браке. Колым, выраженный в круглой сумме и приданное от отца. Третье получает женщина в этом браке. Содержание, оговоренное в брачном контракте, выше, чем она получает зарплату на работе. Вот это уже прям интересно для некоторых женщин, да? И отдельные выплаты и подарки за рождение каждого ребенка. Патриархи у нас очень любят детей, но они хотят, чтобы вот дети принадлежали четко им и ни в коем случае женщине не принадлежали. Женщина, она вот как прилагательная такое к семье, да? <космех> Отступные в три раза превышающие сумму Колыма, половину имущества мужа, алименты на детей и жену при разводе по вине мужа. Ну, в общем, все плюшки собрали, только дайте нам, пожалуйста, право на детей. Мы вам все отдадим и завали мы будем содержать и вообще все для вас сделаем, только вот детей нам отдайте, да». Как проголосовали женщины на сегодняшний момент? Всего явилось в паблик проголосовать аж целых 20 женщин, штук 5, наверное, моих подписчиц. 8 из них проголосовали так, что да, такие условия меня устроят. Ну, то есть, если в браке она будет содержание получать э, больше, чем она зарабатывает на работе, то, в принципе, уже можно им подумать, может жить и не рыпаться, да, за этим патриархом, как за каменной стеной. Но 12 женщин сказали, нет, мы не готовы уступить родительские права мужу даже в традиционном браке. Даже вот в таком вот замечательном браке, где тебя завалят содержанием, гарантиями и всякими разными отступными и всем чем угодно. То есть, наглядно, понятно, да? Что для женщины важнее? Твой корнишон или дети? Ну и соответственно, 73 мужчины пришли и решили посмотреть этот результат. Вот, дорогие патриархи, что-то мало вы женщинам предлагаете? Мало, предлагайте больше. Вот больше предлагайте там, вот знаете, модно сейчас так. Весь мир к твоим ногам, я для тебя там звезду, с неба там, вот, сорву, пожалуйста. Ну а ты подумаешь, какое-то содержание там, да еще и детей заберут, да, нафиг оно надо, скажет любая баба. Хотя я не уверен, что любая баба так скажет, поэтому вот, дорогие любые бабы, перейдите, пожалуйста, по ссылочке проголосуйте, мне прям просто интересно, мне вот интересно сюда прям нагнать женщин, да, которые вот проголосуют. Но ну, а в комментариях, женщины, не стесняйтесь, напишите, что бы вы хотели от патриархов. В обмен на то, что они заберут у вас детей. вот мне просто интересно напишите пожалуйста вот я с удовольствием почитаю спасибо.